всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с пультом управления смартфона а именно для android либо для ios для google либо яблочников приверженцев пульт позволяет управлять камерой и данный пульт я купил для того чтобы дистанционно управлять съемкой но может меня сомнение меня о том что данный пультик скорее всего ближе подходит к тем кто Ближе к расположен, к яблочника, а именно к iOS е. с андроидом. Сейчас посмотрим, как происходит ситуация. Так, все это пришло достаточно быстро, в сером пакете, при помощи пятерочки. Ну, заняло где-то три недели, не больше месяца. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Shops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона.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 все пришло в таком виде давайте посмотрим что находится внутри китайцы положили на вот в таком варианте QR-код есть есть инструкция ну как таковой коробочки нет есть различные пульты но я взял именно данный пульт так внутри у нас помимо пульта находится инструкция и инструкция как всегда у нас на китайском и английских языках но да кстати он пульт бывает разного цвета черный белый розовый каждый выбирает себе по настроению ну либо на вкус и цвет фломастеры а разные а здесь вот есть инструкция что вся представляет пульт так сообщается он при помощи Bluetooth а, от 4 версии или 4.2 там точка, версия до любой нынешней действующей кстати шрифт достаточно мелкий чтобы его прочитать вам придется еще его сфотографировать ну либо взять какие-то специализированные устройства чтобы разглядеть его что недостаток Ну и вот сам пульт есть, такого плана кнопка включения он здесь есть кнопки управления это спуск затвора ну, по типу это аэромыши это единственное с ограниченными возможностями внутри он даже есть а, батарейка батарейка стандартная Здесь 2032 идет, такая же как в системных блоках но и в других устройствах, которые мы тоже рассматривали непосредственно у меня на канале. Вот такой пультик. Идет включение. Он видите, мигает синим, о том что ищет Bluetooth. И благодаря Bluetooth есть, управляется и осуществляется у нас съемка. Вот такой пультик. Так, ну и давайте проверим, как он взаимодействует непосредственно сам родам работает он функционирует или нет сейчас давайте тут подготовим некоторые детальки и переходим сразу же смотреть так я вам продемонстрировал пульт благодаря которому можно управлять камерой э, в android либо в ios то есть либо для google пользователь либо для яблочников как видим что этот пульт больше подходит скорее всего к яблочникам к андроиду в меньшей степени не так он хорошо взаимодействует либо есть определенные модели которые он функционирует. в данном случае у нас функционировал и на шестом андроиде и на десятом не очень хорошо это было